Здравствуйте! Очередная черная лыжа для меня на тестах из категории Сэлла. И по проезду я не очень как бы так, или я ее не помню, или я ее не узнал. Ну не знаю, давайте просто разберемся как ехалась. Ехалась мне на ней следующим образом. Значит, по итогам проезда очень мне понравилась лыжа. У нее очень своеобразная какая-то конструкция. Вот, я не знаю и не могу ничего пред, предполагать, потому что лыжи для меня не непонятная, черная. Реально я не знаю, что это. Вот. Знал бы, может, мог бы предположить, но буду ориентироваться только на катание. По катанию получается такая, у лыжи мягкий носок, мягкий задник, по-разному мягкий при этом, и очень жесткая середина. То есть, видимо, там какой-то либо именно в середине усилитель стоит, либо убран усилитель, наоборот, с носков какой-то ну, добавление жесткости, ребро жесткости, но суть в том, что получилось вот мягкий носок, мягкий задник, жесткая середина, и в итоге очень интересное катание, но такое очень она более короткорадиусная, чем как бы классический слава, к которому мы привыкли вот, у нее получается очень более, более, более, ну, меньший поворот, чем у слаломок. То есть метров, там, 11 ее можно легко, вообще легко. То есть, если обычную слаломку можно в 11, но с усилиями, то это легко. При этом она режет, она не теряет хватку, и вот этот сам поворот на середине, на жестко, она вообще проходит зашибись. Что дают вот эти мягкие задник и носок? Зад... Значит, носок работает на том, что вот именно как раз можно легко получить хороший вход поворот и зажать ее сразу на входе а задник дает вообще как бы офигенскую тему то есть можно в принципе на нем просто проехать и закрыть этот поворот также короткий без потери радиуса плюс как бы если вы проваливаетесь на него она не пытается козлить и не уходит вот просто в прямую вот и при этом в нем есть динамика вот. И единственный минус, с другой стороны у него минус, что если его совсем задавить, то он немножко проваливается, и лыжа как бы уходит из-под вас. Вот, но, в общем-то, ну как бы, там, буквально там пару раз она мне об этом намекнула, и я как-то быстро сообразил о том, что это делать. В чем дело? В итоге получается очень короткорадиусная, очень легкая в катании, очень прогнозируемая и динамичная лыжа. Я настоятельно готов ее рекомендовать людям, которые катаются на коротких склонах, всякие там Подмосковья, под Ленинграде, там всякие Самары, вот, где склоны короткие, каждый поворот на вес золота, но при этом не хочется терять динамику То есть вот там, где длинно радиусную или там нормальную полноценные селвы фиг разгоните До вот этой динамики, то вот это как бы вообще зашибись Потому что она и начинает работать раньше, и скорости меньше требует И вот эта ее маневренность, то есть вы сделаете там не 5 поворотов на своем склоне там, коротеньком Да, ну там хотя бы 7, да, а то может быть и 8 даже но это совсем как другой коленкор сразу начинается вот. ну и в общем как бы при этом не теряя в веселье, в задоре в... то есть вот техничности в ней я бы сказал меньше, чем в классической столоволомке а задора и легкости катания и такого фана намного больше вот. поэтому собственно лыжа хорошая на мой взгляд у нее точно есть своя аудитория, свое место вот ее использования и вот, в принципе, там ей будет хорошо. И вот людям, которым это актуально, такое катание, как я назвал, вот вообще вариант-вариант. Все, больше добавить нечего. Пойду поищу, возможно, другие такие же интересные, как этот, варианты. Подписывайтесь, лайки. Пока.